Я очень люблю шутеры и все, что с ними связано. Я потратил огромное количество времени на апгрейд скилла и развитие тактики в компьютерных баталиях. И когда я вижу мелькающие рекомендации или рекламы на мобильные шутеры, ничего кроме скепсиса и недоумения не появляется у меня в душе. Но 1 октября 2019 года я изменил свое отношение к мобильным шутерам благодаря одной культовой игре, с которой у меня связаны самые теплые воспоминания из детства. Мужчины. В сегодняшнем спецвыпуске я хочу рассказать о проблемах и, не побоюсь этого слова, провалах Call of Duty Mobile. Я беспрерывно играю в колдушку с момента ее релиза и поэтому все обновления, все недочеты и ошибки были мною замечены. Возьму во внимание тот факт, что в первый месяц релиза данного шедевра было сделано 148 миллионов загрузок, мать его. И казалось бы, что всем аналогичным шутерам и батл роялям пришел конец. в лице. В Activision бешеная популярность на ранних месяцах игры и, к сожалению, медленное затухание и спад интереса годовщине не оставили меня равнодушным. Начнем с того, что компания рвет контракт с таким инвестиционным гигантом, как Tencent. На начальных этапах эта холдинговая компания хорошо вложилась и скупила часть контрольных пакетов проекта Call of Duty Mobile и Activision, красавцы, что со временем смогли расторгнуть данный договор, потому что у Tencent есть ценные бумаги на другие игры, конкурирующие в стезе шутеров и батл-роялей. И получается, что по заключенному договору Tencent могли вмешиваться в управление проекта Call of Duty Mobile и, соответственно, могли диктовать свои условия, которые бы не вредили другим проектам и игрушкам. С уходом Tencent у нас появилось глобальное обновление игры с общими улучшениями, а также добавили прорывную кастомизацию для мобильной игрушки. Конкурентов в сетевой игре по ее наполненности и динамичности на рынке просто нет. И поэтому, дорогой брата брат если ты смотришь этот видеоматериал, еще ни разу не играв в эту прекрасную игру, то бегом в магазин за скачиванием и получением ярких эмоций. Ну а если ты такой же закоренелый игрок этого шедевра и чувствуешь, что уже происходит что-то не то, то тогда присаживайся поудобнее, разговор у нас будет серьезный. Каждая игра разрабатывается на том или ином движке, имеет свои недостатки и преимущества. Наша колдушечка держится на движке с простым названием Unity, который дал нам играбельную среду с неплохой физикой. Но команда Call of Duty Mobile понимает, что для развития и для удовлетворения будущих потребностей этого движка не хватит. Поэтому идут размышления о переходе на движок Unreal Engine, который должен улучшить механику и все основные составляющие в игре. А пока что на старом движке будут открывать поддержку 90 и 120 FPS. Да, мужики, конечно, сейчас телефонов не очень много, которые поддерживают данную функцию, но Activision активно сотрудничает с Sony, и поэтому их новый сотик, Sony Xperia 5.2, будет поддерживать данную технологию. Но, как мне кажется, этот эксперимент направлен на будущие глобальные изменения, касаемые нового движка. В техническом плане игроки с бюджетными и зачастую средними по ценовой категории устройствами имеют не очень хорошую оптимизацию, вследствие чего они не получают тех ощущений и эмоций, испытываемых на хорошем девайсе. Большинству игроков все-таки от 14 и больше лет, не каждый из них имеет новый, мощный гаджет, заработанный честным трудом, а играть и вникать, как говорится, хочется. Даже я, мужики, играя на iPhone XR, частенько замечаю недочеты после нововведенных обновлений. Поэтому первой проблемой моей любимой игры является оптимизация. Давай с тобой разберем игровой процесс. Какие же там есть упущения и маленькие недочеты? Конечно же, баги. Частенько они вылазят после каких-нибудь серьезных или сезонных обновлений. Радует то, что разработчики стараются бороться с этими моментами и по возможности фиксят данные изъяны. Также есть небольшой недочет в хитбоксах персонажей. У некоторых из них зона поражения идет не по контуру модельки, а выступает за него. Вследствие чего, твой любимый скин может немножко ухудшить твою живучесть в игре. Но это не так серьезно, как следующее. Система кастомизации оружия. Безусловно, это прорывная и бодрящая вещь в Call of Тимобайл, которая вдохнула новую жизнь в игру. Но почему при заявленных характеристиках в меню сборки пушка может себя вести немного иначе в игре, не так, как ты это предполагал? Этот вопрос у меня появился после череды кинороликов с моими сборками, на каждую из которых я тратил приличное количество времени и сил, и понимал, что есть модули, которые работают не так, как заявлено. Некоторые из них не работают вовсе, а другие вместо пользы даже немного вредят. Почему так происходит? Почему разработчики указали, одно, а по факту мы имеем другое. Неоднократно я сталкивался вот еще с какой штукой. Обычно разработчики объявляют о бафах и дебафах оружия, но в последнее время эти ребята вносят корректировки тихую, стараясь остаться незамеченными, потому что это не в интересах мужиков, слишком часто говорить о своих недоработках, это следует понимать. И из этого вытекает вот что. Получается, более-менее идеальную сборку можно сделать лишь на какой-то недолгий период, ведь разрабы анализируя баланс пушек в матчмейкинге, популярность пика оружия, могут незаметно что-то подрезать или же сделать конкретно модуль на конкретную волыну пустышкой. Лично я спокойно к этому отношусь, потому что колдушка богата выбором оружия и каждый сможет найти то, что ему по душе. Просто с одной стороны непонятно, зачем модули фейковые запускать, когда можно чутка пушку дебафнуть, чтобы потом как раз таки с модулями ее вывести на новый уровень. Когда я только начал играть в Call of Duty Mobile, я гнался за повышением уровня в самой игре. На начальных этапах было интересно получать что-то новое и стремиться дальше. Поэтому игроки, которые еще не достигли 150 уровня, могут не париться. Но мне кажется, было бы интересно для игроков, достигших максимального показателя, замутить сброс уровня, как в старших частях Call of Duty. Давая за это каждый раз новую ачивку, игра стала бы чуть задротнее, но по крайней мере было бы интересно. Хочу пару мыслей сказать про рейтинг в мобильной колде. Апнуть его до легенды очень просто и поэтому людям, играющим на профессиональном и схожем уровне становится немного грустно, потому что теряется дух соперничества, а вследствие и стремление к совершенствованию. Поэтому лично я хотел бы помимо улучшенной системы подбора игроков, более продвинутый рейтинг. Возможно, этого можно достичь с уменьшением количества получаемых очков за победу и хорошей вычетой в случае поражения, как это было в первом и во втором сезоне игры. Мне кажется, что такие изменения были введены из-за больших жалоб и просьб облегчить рейтинг, потому что, как мы понимаем, детишек играет достаточное количество и по факту не каждый из них сможет взять легенду как это было в первом сезоне. И опять же, если бы был хардкорный рейтинг, как бы у людей не бомбило, они бы возвращались и пробовали бы еще и еще, пока не достигли бы максимального результата. А сейчас мы имеем рейтинг, который можно с перерывом на поспать поднять до легенды всего лишь за два дня, после чего Остается только ждать прохода двух боевых пропусков, за которыми стартанет новый рейтинговый сезон, который также с перерывом на поспать можно поднять за два дня. Насчет боевых пропусков. Конечно, хорошо, что разработчики делают их часто и по 50 уровней, но лично мне было интересно повышать БП со 100 уровнями. Такое сокращение, как мне кажется, было сделано в пользу прибыли и повышения интереса. В общем, ребята из Activision лучше знают, как им делать. Дорогой брата брат прямо сейчас напиши в комментариях число уровней в БП, которые тебе нравятся, то есть 50 или 100, и мы проверим, какой же лучший боевой пропуск. Немного о клановой системе, мне кажется, надо вводить отдельный клановый рейтинг, который зарабатывался бы победами над другими кланами, То есть, чтобы это был отдельный режим, где люди будут воевать фуллстаками. У нас в комьюнити это происходит тупо в закрытых кастомках, где все предварительно созвонились и списались, после чего никто ничего не получает, а просто где-то для себя участники знают, что какой-то клан выиграл там такой-то клан. Я понимаю, что это очень сложный процесс организации таких клановых рейтинговых подборов, но все тоже. коль есть кланы в колде, так почему бы их не сталкивать друг с другом на официальном уровне? Насчет официальных уровней, я живу в России и естественно, когда проходят какие-то турниры или чемпионаты мира, я хочу видеть команду, представляющую мою страну на них. Я знаю, что Call of Duty Modern Warfare забанили в PlayStation 4 из-за противоречивого сюжета, где русских выставили самыми настоящими злодеями, из-за чего в России игра подверглась колоссальной критике. Понятное дело, что это все художественный вымысел, и не нужно его воспринимать всерьез. Но у меня вопрос. Именно к политике Activision. Россия — это самый большой рынок среди стран СНГ. Почему простые любители колды из России должны страдать и быть ограниченными в возможности болеть и поддерживать свою страну в любимой игре? Самые сильные игроки, которые держат мировой топ в рейтинге, проживают в России. И получается, мобильная колда сама себя лишает крутого и зрелищного турнира из-за каких-то там рецензий и противоречий той или иной страны? Я как простой игрок понимаю, что из-за этого Россию взяли и отгородили забором от мирового комьюнити, тем самым потеряв, возможно, чемпиона мира в первом официальном турнире. Как-то грустно от этого даже. Также грустно мне было и от зомби-режима. Его тогда добавили в ноябре 2019 года, и вроде бы можно играть, но, бля, скучно. Откровенно говоря, он был еще сыроватый, поэтому Activision в марте уже 2020 года его удаляет, дабы в будущем добавить его наполненным и проработанным. И моя любимая. КОРОЛЕВСКАЯ БИТВА Я надеюсь, все понимают, что она добавлена исключительно для попадания в волну трендов батл-роялей, ибо если бы Activision выпустили только сетевую игру, то такого охвата и рекордных скачиваний в первый месяц просто бы не было. Это своего рода тактический ход. Разработчики за год жизни колдушки поняли, что батл-рояль, который мы имеем сейчас, немного не соответствует уровню компании. Поэтому студия Тимми и Sledgehammer Games в 2021 году займутся разработкой отдельного батл рояля, который, по моим ожиданиям, должен превзойти все ныне существующие аналоги и называться, скорее всего, этот проект будет Call of Duty Warzone Mobile. Потому что, откровенно говоря, КБшка, которая есть у нас, это больше аркадная движуха, где прорисовка карты и баллистика, мягко говоря, не очень. Но это все из-за движка Unity. Управление наземной техникой немножко деревянное. Проводить турниры или кастомки в 100 человек опасно из-за угрозы багов и других необъяснимых явлений. Да и просто в игре много багов. Я могу ошибаться, но, как мне кажется, не хватает еще атмосферности нашему батл роялю. То есть это можно организовать эффектами по типу смены дня и ночи, внедрением погодных явлений, там дождя, снега, грозы, тумана и тому подобного. Если бы у нас не было классов, то я думаю мало кто играл бы в этот движ. А так хоть все они и выручают. И важно, мужики, понимать, что Activision могут, а главное, они сделают крутую отдельную королевскую битву, где будет исправлено и добавлено все то, о чем я сказал, и даже больше. В нашей мобильной, уже состоявшейся версии, это сделать невозможно, ибо тогда игра сама по себе станет требовательнее к железу и будет весить гигов 15, да и корректировки обновлений будут носиться тяжелее, потому что есть еще и сетевая игра. Поэтому, мужики, ждем прорывной батл рояль. Насчет донатных скинов. Здесь в принципе все более-менее нормально. Если нет возможности поддержать разработчиков, то всегда есть актуальные и сезонные задания. Конечно, они бывают немного скучноватыми по выполнению, но что поделать. А также еще есть неплохие скины за получение рейтингового уровня, а также рекламные рулетки и простой магазин. И самое главное, это то, что донатные скины не вносят дисбаланс в игру и не влияют на игровой процесс. Из этого можно сделать вывод, что разработчики уважают каждого игрока вне зависимости от его платежеспособности. И это класс. Кстати, брата брат, брат напиши-ка в комментариях, что я еще не упомянул в этом довольно-таки для меня специфичном киноматериале. И самое главное, что я хочу сказать. Мне, во-первых, как игроку очень больно видеть спад интереса русскоговорящего комьюнити. Ведь люди просыпаются только в начале нового рейтингового сезона, ну или перед релизом нового боевого пропуска. После этого идет двухнедельная активность в игре, а дальше спад. Как человеку, который ведет свой киноканал и производит боевики с блокбастерами, мне грустно от осознания того, что у меня и у моих коллег при нашей затрате времени на создание видеоматериалов слишком маленький актив в сравнении с другими играми. Хотя, на минуточку, колда держится в десятке популярных игр во всех магазинах. Наша вина, конечно, немного есть в этом, потому что многие начинают отвлекаться на другие игры или просто забрасывать колдушку до нового сезона. Но я понимаю, насильно мил не будешь. Поэтому я верю и надеюсь, что у Call of Duty Mobile будет все хорошо, что все топы будут за нами. Я хочу попросить вот о чем тебя, брат, брат. Если тебе не безразлична судьба нашей игры, давай прямо сейчас с тобой в комментариях напишем, ЗА колду! И еще хочу сказать большое спасибо всем, кто оставлял комментарии по поводу своих переживаний насчет Call of Duty Mobile Благодаря этому мне было просто ориентироваться и писать данный материал Я очень люблю Call of Duty Mobile и хочу, чтобы у нее и у нас все было хорошо